куда инвестировать в кризис. И наступает момент, когда ты понимаешь, блин, ну, я не вижу, что мне делать, у тебя реально дефицит ресурсов, есть, падением идет рост, опять приходится начинать все сначала. Собственно, как и в жизни, поэтому на каждом этапе необходимо иметь свой конкретный набор инструментов. В этом видео хочу раскрыть такой вопрос, как куда инвестировать в кризис. Одно дело, когда все хорошо, у тебя изобилие. А другое дело, когда у тебя реальный дефицит ресурсов, то есть тебе нужно заплатить за счета, налоги, постоянно зажимаются со всех сторон, сокращается количество свободы, сокращается количество возможностей и наступает момент, когда ты понимаешь, блин, ну я не вижу, что мне делать. И э, здесь нужно совершенно четко понимать, что... Кризисы в мире и, в частности, в России – это явление постоянное. То есть не нужно думать, что они когда-то закончатся, это часть нашей жизни. То есть мы живем в мире пузырей и мы живем в мире циклов. То есть все циклы экономики, они повторяются, падением идет рост и это все под, подправляется инфляцией, это все развивается вокруг пузырей. То есть нужно совершенно четко понимать, что мы живем в мире пузырей, в мире циклов и в мире постоянных кризисов. Ну, то есть, вот вам один из э, примеров того, как происходит кризис. То, что, если ты неправильно работаешь с финансами, только что ребята играли в денежный поток, и вся команда из-за одной ошибки, она была дисквалифицирована. И, и когда ты завершаешь такую ошибку, ты вынужден начинать сначала. На самом деле, когда мы специально создаем ситуации, в которых э, люди могут смоделировать и посмотреть по этапам те ошибки, которые они совершают в реальной жизни, и когда они в игровой ситуации научиться преодолевать свои проблемы, они сразу видят свои паттерны, они видят сразу, как они решают и как другие люди подходят к решению точно таких же задач. И когда ты находишься в сообществе, тебе проще, поэтому первое, во что стоит инвестировать, это инвестировать в образование, в то, чтобы прокачать себя в качестве инвестора, в то, чтобы сделать свои навыки максимально дорогими на рынке труда. То есть, когда ты растишь себя как специалист, это очень сильно будет тебя защищать от возможных потрясений, потому что чем дороже твои услуги, тем больше ты востребован. Это первое. Второе, это обязательно языки. То есть, чем более ты международный, тем еще больше денег ты сможешь зарабатывать. Третье, это инвестирование в любые свободы. Мы живем в мире, в котором не так много свободы, хотя номинально про это говорят на каждом углу, но на самом деле мы видим, что не всегда можно свободно перемещаться, все становится прозрачным для всех, настроен обмен данными, нет никаких секретов, все прозрачно все есть в соцсетях и в этот момент когда у тебя есть актив в виде свободы любой свободы когда ты можешь перемещаться в любую страну у тебя есть возможность каких-то дополнительных льгот и статусов это тоже имеет смысл рассматривать третье это свой бизнес то есть эта история которую ты можешь создать получать денежный поток и ты без посредников находишься у источника этого дохода когда ты инвестируешь это одна история ты делегируешь кому-то возможность создать тебе больше денег но когда ты создаешь свой бизнес и ты несешь эту ответственность, к сожалению, в России очень мало людей, которые способны брать эту ответственность за себя и еще за тех людей, которые приходят к ним работать, потому что, ну по определению, в России ты должен брать ответственность за всех, кто работает на тебя. И это одна из таких особенностей. очень мы сталкиваемся с кризисами каждый раз. Каждый день во дворе кризис. И еще одна вещь, которая тебе поможет, это подушка безопасности. Корзина из трех валют. Из трех, из четырех. Зачем там нужны рубли? Рубли нужны для того, чтобы, если что-то происходит, ты не резал свои активы, ты не продавал по дешевке доходные квартиры, снося стены, выселяя жильцов ты не продавал по дешевке крипту, потому что кризис происходит как раз в тот момент, когда активы продавать невыгодно. И когда у тебя есть подушка, ты мало того, что сможешь защитить свои активы. Второе – ты сможешь покупать все под... за дешево. В 1998 году цены на недвижимость падали в 2-3 раза. И те люди, которые находились, себе смелость их покупать, да, потому что а, доход от инвестиций создается в первую очередь на дешевой покупке. То есть задача – купить дешево. И когда у тебя есть деньги, ты готов к сделке ты просто берешь и покупаешь активы по дешевке, которые впоследствии растут многократно квартиры, после этого выросли в 6 раз стоимость жилья. И те, кто имел в себе силы и смелость, и возможность тогда действовать, сейчас достаточно богатый человек. Еще один момент – это то, что необходимо подобрать правильный набор инструментов в зависимости от твоего этапа. Если ты уже ориентирован на пассивный доход, то есть у тебя большой капитал, который нужно запарковать под низкорискованную консервативную доходность – это одна стратегия. Это может быть зарубежная недвижимость, доходная недвижимость. Только что человек пришел к успеху, но за счет определенной ошибки одного члена команды Опять приходится начинать все сначала. Собственно, как и в жизни. Поэтому а, на каждом этапе необходимо иметь свой конкретный набор инструментов. То есть, есть еще одна история. То, что Ты не должен идти к успеху одним путем. У тебя всегда на этапе должно быть несколько дорог. Если ты увеличиваешь капитал на старте, то вот, ты должен рассматривать несколько инструментов. Криптовалюты, доходные сайты, доходные квартиры, доходные дома. У них разные риски, разные ри рынки разная доходность но в целом каждый из этих инструментов способен привести тебя к успеху и когда ты находишь возможность идти несколькими путями инвестируя в каждый из них активно качая свои навыки инвестора, активно развиваясь и увеличивая свою ценность на рынке труда, имея, под, имея всегда в запасе деньги на случай непредвиденных ситуаций. Когда у тебя есть свой бизнес, который постоянно тебе дает возможность инвестировать и закрывает твои текущие потребности, это именно та конструкция, которая позволит тебе адаптироваться и меняться в мире который окружен пузырями, циклами и постоянными кризисами. Если тебе это видео оказалось полезно, ставь лайк, подписывайся на наш канал и задавай свои вопросы в комментариях. Увидимся!